У нас в гостях Леонид Орлан, интересный энергетический психолог. Сегодня наша тема целители и целительство. Но не то чтобы мы сейчас будем вам давать рецепты, как кого или себя, мы скорее сделаем такую обзорную экскурсию. И начнем ее с вопроса Леониду, вообще какие бывают целители и на, как, и на какие категории они подразделяются. Ну, давайте так, это начнем с простейшего – это травники. Да, знакомые всем бабушки, которые там, дедушки, которые собирают травки, знают, какие травки от каких болезней, угу. и эти травки дают своим клиентам. Да. Второе – это мануальщики, целители. Да, есть люди, которые там, прикоснулись в нужные места в теле и энергии пошли. вот Классика жанра – это иглоукалывание. Да, угу. вот Кто-то умеет укалывать Иголками кто-то просто пальчик положил, и меридиан пошел. Ну, энергия по меридиану пошла. Третье, вот продолжение, да, работа с энергиями. То есть, продолжаем работать с меридианами, тут вот есть специалисты, которые работают с аурой. Там уже пошли по подразделениям эфирное поле, с астральным полем, там выгоняют сущностей. С... Кто-то работает с ментальным, но это реже. И Событийным, ну, колзание событийное поле, это еще реже такое бывает. Следующий, люди, есть люди, которые, там допустим, при помощи маятника, вот радиостезии, там, при помощи каких-то приспособлений определяют баланс стихий, огонь, вода, воздух земля, кто-то работает по этим четырем, кто-то и работает по китайской системе, дерево, металл. И в зависимости от нарушений, либо состояний вот этих стихий, Клиенту прописывают какие-либо действия. Там, пойти в воде поплавать, пойти там, в горы забраться или еще что-нибудь. Mm -hmm. Или как-то проявлять себя иначе. Там, быть более агрессивным, быть более спокойным. Там, какие ну, медитации дают. Ну, вот такое. То есть, работа через стихии. Все-таки, вот такой такой подход сейчас набирает обороты, но все еще этого мало. Но это сугубо восточный, по-моему. Это uh, очень древний восточный да, подход да, вообще к да. жизни и ко всему. Да, да, да Который да. к нам идет на запад. Да, приходит. А и еще? еще один, да, еще один, можно его так назвать, канальной энергетики. То есть люди, которые используют космическую энергию, структурированную особым образом, ну, которая называется канал. Там угу. канал успеха, канал ну, э, да. хороших гармонизации отношений, там канал здоровья, канал <связываем> привлечения денег. <связываем> ну, есть там специализированные каналы, есть общие каналы, то есть каждый, кто во что горазд, тот и использует. Хорошо, у меня вот, как у обывателя, ассоциация возникает, когда он говорит, работа с каналами, активизация удачи. У меня ассоциации возникают с объявлениями на столбе, и мне все время кажется, что это какие-то люди, которые у меня хотят выманить деньги, и все они шарлатаны, либо шоумены. Вот как человеку, который может быть сейчас, находится в поиске, он хочет с какими-то своими вопросами или проблемами, обратиться вот к целителю, как ему, во-первых, выбрать, какой именно целитель ему нужен в данный момент, и как отличить шарлатанов и шоуменов от людей, которые действительно что-то могут сделать. Ну, смотри, классика жанра – это сарафанное радио, да? ходить куда -то, только по сарафанному радио. То есть да. вот сарафанное радио – это некоторая гарантия, то есть если вашим близким, вашим друзьям помогло, то с большой долей вероятности поможет и вам. Ну, опять же, не гарантированно, да, с большой долей вероятности пример две подруги пошли к целительнице, одна подруга именно искренне, открыто хотела помощи, она эту помощь получила, а вторая подруга пошла с такой вот с критикой, с недоверием, а вот, типа, а вот слабо, да, меня вот исцелить от хронической затяжной болезни, которая там десятки лет длится. Естественно, целительница вот с таким вот, ну, с негативом не могла его преодолеть, и, естественно, этой второй подруге не помогла. Поэтому первый, самый большой совет – это сарафанное радио, да, именно вот слушать по советам, спрашивать по Идеи, советам. людей, которые, да, которые… уже были убили. и которым уже помогло, mm -hmm. да, не, не доверяют, а которым помогло, то mm -hmm. есть там вот вам рассказывают и слушать не то, как э, рассказывают там ваши друзья о том, что красивое было шоу, да, или там классно, mm -hmm. красиво одето, и mm -hmm. там рюшечки, карты, колода карт Антураса. Да. Да. А именно помогло, то есть какой результат получил человек после похода к этому целителю. А второе, чем больше понтов, а да, тем меньше эффективность. Это классика жанра. Как и в других сферах жизни. Да. да? Ну это же так и есть. То есть, работа человека, целителя, который э, действительно может сделать, может вам помочь да, в, то, в той или иной проблеме. Она не яркая будет, не, не занимательная, долгая, где-то местами нудная. Правильно? Да, как, как, как и классическая помощь, медицина или психотерапия. хороший эффективный Ну вот смотрите, когда у человека большая, вот огромная проблема, да, там болезнь какая-то хроническая или там в судьбе что-то такое большое, тяжелое, то за один раз крайне, ну вот крайне, почти никогда это не меняется, да? всегда нужно долго и нудно по чуть-чуть, по шагам менять свою жизнь. Поэтому если вам кто-то обещает, что за один сеанс, за, за, за одну сессию, угу. за один поход у вас полностью на 100% изменится Ой, жизнь. Я, я прям сейчас вижу на столбе красным, красными буквами, да, за, это... за один сеанс меняем, привлекаем Оу. мужчин. Да, да, да, да, сразу же. Ну вот, вот она не поменяется. Угу. да Если вот и будет там, допустим, женщина э, без брака, да, ищет, ищет себе мужа, ищет мужчину, если на нее и повешают какую-то программу, которая привлек, привлек, привлек, начнет привлекать мужчин, не факт, что эти мужчины окажутся хорошие. Да, приворот угу. еще их до, до, добру, до добра не доводил. Ну, так, хорошо. А из перечисленных категорий целителей, кого лучше выбирать и как. Ну, настраиваться на какой метод, скажем так, да? Ну, смотри, э, специально вот подготавливался к нашей беседе, да, выделил, вот смотри, э, методы работы, можно работать, первое, это руками. Ну, травники, мануальщики, они работают непосредственно тр, э, своими собственными руками. Э, и им необходимо прикосновение. Э, второй метод работы, работа, работа э, своей аурой, ну, Энергетики, да, своя аура, и там или используется э, какой-то внешний энергетический канал, да, энергетический угу. и работается с аурой клиента. Именно непосредственно с аурой, там энергетика, эфирное астральное поле. Угу. Вот, есть третий уровень, еще более сложный. Это работа в событийном поле, это работа в таком на ментальном мыслительном плане. С причинами. Да, да, да, да. да. Но она знаешь, здесь вот работа, она очень близка к работе психолога. Очень близко. Вот и то здесь... самое пересечение да, да, психологии и не знаю чего. Эзотер... Не эзотерики, и, да, это... карма коррекции можно назвать mm -hmm. правильнее mm -hmm. было бы. И здесь без правил судьбы, без понимания, почему и как происходит, ну, грамотным целителем быть нельзя. То есть, если человек, если для него такие понятия, как карма, как причина и прочее, пустой звук, он в это не верит, он, Пусть на, идет не к тому, настроит... что. Да. Идет... То есть ему не надо даже да. сюда идти. Да. Ему все равно не поможет. Он все равно не поверит в это, естественно, не поможет. Да? Помнишь правила? Работает все, во что верим? А у меня был хороший опыт, связанный с рефлексотерапией, ну, то есть иглоукалывание. Угу. А у меня, допустим, ну, из, из таких видимых ярких эффектов, я тогда активно занимался спортом, плаванием, у меня показатели выросли мгновенно на э, существенные там в секунду да, моей mm -hmm. дистанции. И причем мой рефлексотерапевт, он кандидат был медицинских наук, он ни слова ни разу не сказал мне ни, ни про энергию, ни про каналы, ни про что. Он говорил сугубо с такой медицинской, физиологической точки зрения. Я по нему понял, что это работает история. Но вот как, как разделяется иглоукалывание рефлексотерапия на, э, скажем так, э, вот эту эзотерическую, энергетическую сторону и сугубо медицинскую? Никак. Это одно целое, просто некоторые клиенты готовы услышать про это, угу. а некоторые не готовы. Вот смотри, приходит ко мне клиент, да, и я начинаю с ним разговаривать просто так за жизнь. Да. По одеске, да, за жизнь. Да. И судя по его ответам, там спрашиваю, а зачем пришли, что вы, что у вас, так, что вас беспокоит, а что вы уже делали. Вот, а чем вы занимаетесь, чем вы увлекаетесь, и как, из чего состоит ваша жизнь. Вот такие вот простые общие вопросы, и я начинаю понимать, на каком языке с человеком разговаривать. Ясно, его коды вы понимаете его да, кодек? Да. Которым... если человек готов услышать энергетику, будем... я начну ему рассказывать про энергетику. Угу. Если человек не готов, будем угу. говорить про психологию. Не готов про психологию, работаем чисто с телом. Все. про медицину говорим? Да, ага. То есть, может быть, мой доктор, он это все знал, но он просто, это... мне... мне тогда было, наверное... Года 22, может быть. No, он, наверное, решил, может, что мне не надо просто это все. Возможно, он сам стеснялся всего этого. Uh -huh. Вот многие целители, вернее как, многие профессионалы других областей, да, когда используют какие-нибудь там лайфхаки, энергетические лайфхаки в своей бытовой, обычной uh -huh. жизни, они этого стесняются. Хотя, между прочим, вот спрашивают, да, вот, предприниматели, бизнесмены верят в эзотерику или не верят? Нет, конечно же не верит, но у каждого а в магазине да, стоит да, да. либо э, деревянный подносик, там, либо у -у -у. кошечка машет ручкой. Каждый на своем его. уровне что-то. Ну, слушайте, насчет первого это и есть занятные. Ну, вот как, занятные проявления, да, когда люди говорят, верим, не верим в приметы, в эзотерику. Значит, кого можно вот отнести, если выбрать из людей к людям максимально рациональным, максимально не погруженным в какие-то высокие энергии и материи, да, ну, например, военные летчики. Ну, ну, это максимально далекие люди от магии, это всего. Но если вы поговорите с ним и узнаете, сколько у них вере если есть один из главных, один из лучших летчиков-испытателей мира на сегодняшний день, такой Сергей Богдан, так вот он рассказывает, что с самолетом надо разговаривать. Я Чувак, вышел. с машиной, я, прошу прощения, да. вмешаюсь в ваш диалог, а, с машиной я разговариваю, я каждый раз, когда открываю гараж, я приветствую ее, может быть, покажется идиотством, но я поглаживаю, говорю спасибо, когда я в нее сажусь, вот то, о чем вы говорили, mm -hmm. работает, мне это очень понравился, этот тезис, работает то, что, что, во, во что во что веришь. Я сажусь за руль. Я понимаю, что может на дороге случиться все, что угодно, я про себя говорю, такую свою какую-то, это очень интимная мантра, угу. какая-то своя, я проговариваю, я себя легче чувствую за рулем. Так что вы хотите? Я в бывшем компьютерщик, айтишник, да. ну вот я там 15 лет своей жизни, я посвятил именно администрированию, ремонту компьютеров. Угу. Я когда работал в компании, ну, начальником компьютерного отдела, я с компьютерами со всеми разговаривал, когда ко мне привозили нерабочий поломанный компьютер, я его клал на стол, Он говорит, ну, ну что мы что? хорошие, да. рассказывай. Артем, может быть нам нужно с нашими компьютерами так а Но нам, учитывая возраст наших компьютеров, нам с собой надо приходить сюда каждую ночь и примерно час-два да. беседовать с каждым из них в отдельности, и тогда возможно действительно они станут работать быстрее. Артем, знаешь, вот, вот, вот у нас сейчас половинка да, заканчивается да. беседы, вот я хочу сейчас дать лайфхак. Давай. Вот раз уж пошла такая тема, да, разговаривать с компьютерами, разговаривать с автомобилями. Вот ты знаешь, я хочу дать своим сейчас слушателям лайфхак, разговаривайте со своим телом. Вот с собой, со своим телом. А с каждой частью в отдельности надо? И вот как пойдет? Реально, как пойдет? Как пойдет разговор? Как беседа? Просто разговаривать. Ножка-ножка не болит. Ножка-ножка. У всех болит, у Темы не болит. Слушайте, просто надо немножко иногда элемент троллинга вносить в нашу Ну, конечно. Но у меня вот это все, я в этом убедился, когда, ну вот я еще раз вернусь к авиации, когда... Во-первых, они все обходят самолет перед вылетом по кругу. Конечно. Они все говорят, что его надо трогать. Он говорит, что самолет надо трогать, и с да. ним надо разговаривать. Новейший истребитель, который только в испытании. То есть этого человека невозможно заподозрить в неадекватность. Ты знаешь, э, вот есть, есть такое правило. Каждый объект живой или условно неживой природы имеет свою энергетику, ауру и душу. Естественно, слышит. Он не слышит слова, он как кошка слышит эмоциональный посыл и отвечает на него. Мы подошли к такой важной э, теме вообще во всем, что касается целительства. Это чакры. Такое Ой. слово, которое мы слышим отовсюду. Кто-то знает о них чуть меньше, кто-то чуть больше. Но вот если взять совсем так, для обывателя объяснить, что это такое, для чего они нужны действительно вообще ли они существуют. Ну, смотри, вообще чакры... Это называют энергети... чакрами называют энергетические центры. Руками их пощупать нельзя, но можно пощупать части своего тела. Вообще чакры находятся в тех же самых местах организма человеческого, где и нервные скопления, гормональные органы, да, вот, например, там, мозжечок, вилочковая железа, яички, яичники, вот много разных именно гормональных центров. Пах это Больше, там органов, которые, органов, которые, частей тела, органов, которые отвечают за гормональный баланс, угу. находятся именно в тех же самых местах, где, э, там, например, надпочечники вырабатывают адреналин. Угу. Надпочечники находятся на уровне чакры Манипуры, угу. которая отвечает за, взаимодействие, за поведение человека в стрессе. Опа! Угу. Ну, давай так кратенько расскажу, да, там, каждая чакра, да, за что она отвечает. Вверх. Снизу вверх. Муладхара, она отвечает за заземленность, за материальный мир, твердый мир, материальный. Плюс там, каждая чакра имеет кучу лепестков. Вот, Вкратце, Муладхара отвечает за заземленность, за состояние физического тела. Следующая чакра, Садхистана, вот если Муладхара, она направлена вот примерно как ноги, да, смотрит с промежности вниз, то Садхистана, вторая чакра, она находится, вот если положить там, и вот ладошку, да, указательный, указательный палец-купок, угу. то на уровне мизинца, угу. ниже. Угу. Вот. И что у нас там находится? Половые органы. Да? Там вот у женщины, матка, яичники. Вот оно там. Вот Там Садхистан отвечает, с одной стороны, за поведение человека, поведение, ну и как следствие эмоций и мыслей во время интимных отношений. Угу. Ну а также вот здесь же находится, согласно восточной философии, Центр Хара, вот, вот нижний дантянь. центр Хара, mm -hmm. он отвечает за наполненность, за насыщенность. Если брать телесную психологии, то этот центр отвечает за умение наслаждаться жизнью. Mm -hmm. Центр удовольствия. Центр удовольствий yeah. во всех смыслах этого слова. Спасибо. Следующая чакра, Манипура. Кто хоть как-то знаком со своим телом, знает, где находится диафрагма. Солнечное сплетение. Солнечное да? сплетение, диафрагма. Вот она отвечает за поведение человека в стрессе, потому что манипура отвечает за силу воли и за умение ну, как-то продавливать пространство вперед. Mm. Манипурные люди это обычно директора, начальники такие мужики, mm -hmm. даже если это женщина. Да, есть такие женщины прокуроры. Да. Анахата сердце, эмоции. Эмоциональное общение, и вот, кстати, вот на удивление руки, да, если брать принадлежность, какие части тела принадлежат каким чакрам, вот, например, руки принадлежат и к анахате – к сердцу, да, потому что это контакт с другим, с другим человеком, прикосновение, да, и к вишутхе – творчество. Вот вишутха – это горло, mm -hmm. это самовыражение, вот, щедовидная железа, она относится больше к вишутхе, а это иммунитет шутка горла это самовыражение проявление себя и здесь можно брать как творчество, ну, рисовать писать, петь, так и просто говорить о своих потребностях своих желаниях, что хочется mm -hmm. дальше, следующая чакра аджна, третий глаз да, все об нем, мы уже наверное все слышали да. там где в индийских фильмах точки да, ставятся да. Да. Вот, здесь про видение ну, не просто смотреть глазами а понимать истину зреть в корень, так сказать ну, у кого-то она развита. То, вот Она развивается у тех людей, кто пытается докопаться до истины. Во всех смыслах этого слова. Да, даже вот она может быть развита, аджина может быть развита, у э, специалистов по ремонту автомобиля, который вот как вот, в советские, вот, я помню, фильме, завел машину, да, и слышишь, где знает. там что поломано, угу, вот помню, угу, была такая угу, угу. Вот у людей просто развита аджина. Вот они там работали в своих советских автосервисах, и не знали, что у них-то аджина развита. Наверное. Да. Скажи что так. у тебя развита аджина, ты можешь и получить. Да, они все и Так, пройдем дальше вверх. Сахасрара – это ну, Ой, вот, господи, макушка... <смех> еще <смех> раз, пожалуйста. Это самая хасрара? верхняя чакра, не надо сверху. Нет, не самая, есть еще. <смех> а, да, еще одна. Осталась. Нет, это вся, ну, просто есть еще восьмая, они крайне редко кто говорит. Ага, Седьмая чакра – это макушка, называется она, с, переводится с санскрите, тысяч, тысячелепестковый лотос, ну, посчитай количество волос на голове, и она связана с духом, ну, правильнее было бы сказать, связь с Грегорами, связь с частями э, нашего мира. Ну да, что такое вот, затрону тему Грегоров, раз уж я произнес да. это слово. Да. Ну вот, смотри, э, люди, вот ты себя, ты выступаешь на Народном радио, да, ты себя можешь э, причислить к родине, да, вот к ведущим, да. Вот. Или ты, например, занимаешься спортом, да, Спортсмен, да. ездишь спорт. на автомобиле, ты автолюбитель, да, профессионально ездишь на автомобиле, ты mm -hmm. профессионал. Mm -hmm. а, то, а, люди, а люди, которые подсоединены нет. к Грегору Арбор, то они к Грегору подсоединены, да, да? да, да, да, да. так? А, то есть, чем сильнее у тебя открыт канал в этот Эгрегор, чем лучше, тем больших успехов ты достигаешь в а, рамках этого, этого сфере, да, да, в спорте, да, вот конкретно. Вот, работе, вот. Ну и э, э, следующая чакра. Это вот если поднять руку на, над головой, uh -huh. ну на уровне ладони, условно так, 50 сантиметров над uh -huh. головой, там ну, так, по одной из теорий uh -huh. да, находится наша душа, и вот эта чакра она называется. Там скатала. где в мультиках у героев написано мысли, ну или что он подумал. Ну да, Диалоговое окно. Да. да, да, да вот да, там да, у нас да. оно. Да. Так, теперь вопрос самый важный, зачем это все надо? Ты... Итог нашей песни. Нет, это я там понимаю для тебя на своем уровне, но людям надо же объяснить. А, смотри, ну зачем человеку надо знать буквы? Да. Надо знать слова. Математику знать. Для того, чтобы как-то этим управлять. Вот просто знания ради знаний, они не помогают, mm. они не спасают. Ну просто человек, зная, что вот если у него, допустим боли. Берем ту же самую манипуру. Да? Вот проблемы в животе, с ЖКТ, с желудочно-кишечным трактом. Тяжело.. Это не двигать. аппендицит, ребята. Не апендицит да. ни в коем случае, это манипура. Ну вот если -а там бывают болезни медицинского характера, да. то скорее всего есть проблемы У -у -у. с именно проблемы с адекватной реакцией на стресс. Да. И чакра, ну вот смотрите был, мы общались, да, был не за, еще не заданный вопрос, да, я на него отвечу, да. я уже на него предварительно отвечу. Угу. Не чакра влияет на жизнь человека, а чакра это как индикатор, ну это просто ну, лакмусовая вот, вот, бумажка, бумажка, это знаешь, ага. вот как перекресток дорог, и вот если по этому перекрестку он нормально регулируется и по нему хорошо движутся там автомобили, ну транспорт, угу, да? Угу, да. то есть, с ним все хорошо, нет пробок, нет проблем. Если где-то есть затор, если где-то есть проблема, то тогда начинает страдать. И просто чакра это узел. И видящие люди, они видят эту проблему. Хорошо. Как тогда человек может влиять на э, работу чакр? На то, насколько у него в конечном счете хорошо э, все в той или иной сфере ну, давай три способа влияния на чакру. Вот, вот чисто вот, вот прямой ответ, прямой прямой вопрос, прямой mm -hmm. ответ. Первый уровень влияния энергетический. То есть человек занимается определенными практиками и накачивает или там, прокачивает энергию сквозь чакры. Не совсем, не скажу, вот если вы умеете, вот сразу дам рекомендацию. Не накачивать чакру, а прокачивать, чтобы чакра была проводником, да, транспортная система. Ну то, собственно, для как чего. Она и... да. Она проводит энергию, а не накапливает. Так. Второй уровень это телесный. Йога, массаж, растяжки угу. и так далее, и так далее. Угу. Работа с этим, с, эм, участком тела. Угу. Ну и третий уровень это визуализация, это какой-то ментальный, плюс психика. Да? То есть каждая чакра отвечает за свой аспект в жизни, как я сказал, потом. Садхистана за умение получать удовольствие от жизни. Mm -hmm. И развивая свой навык получения удовольствия от жизни, вы развиваете Садхистана То есть, например, не устраивает определенного там человека, например, качество его интимной жизни. Mm -hmm. Это вопрос, относящийся к да. а Что надо ему делать? Первое. Какие практики? Если что-то не устраивает то нужно, первое, первое, общаться с партнером. Если есть постоянный партнер, то общаться, что мы можем сделать иначе. Да, и как-то менять существующее положение дел. Если партнера нет, то искать. Так. Хорошо. Все просто. Элементарно. Да, вот хорошо. как казалось так, бы. Значит, тогда И еще вопрос. Если, например, у нас все прекрасно в интимной жизни, даже более чем прекрасно, но вот стихи что то они пишутся как-то. Ну, это а уже хочется... а вот интимная и жизнь творчество... это по Судхистану, а да. творчество это про вот, Я к тому и веду. Как нам, если у нас клево идут энергии мощно через нижние чакры, а мы хотим эту энергию поднять на верхние, чтобы мы не только были в постели гигантами, но у нас еще и там мы рассказы писали, картины, там фильмы снимали, и у нас творчество было тоже на таком же мощном потоке как и другое ну. как поднять эту энергию сублимировать наверх и пропустить ее возможно ли ну смотри дам практику доступную для в принципе каждого человека называется прогуживание гудеть вот просто это славный аум вот это вот да? Не -не нет просто гудеть просто звучать да угу. вот, знаешь как и а -а -а -а. Вот разными звуками и к тебе придут. Вот главное. Слушайте, <смех> <смех> я все время yeah. это делаю. Я, я, я не знал, что это ну вот это рецепт практика работы. Практика работы, да. Я это все время делаю в бане. Я когда прихожу в хама, где э, акустика соответствующая, да, вы mm -hmm. понимаете, все э, отражает и конусообразная форма, я сажусь там и делаю. Вот О, ты прогуживаешь, ты таким образом убираешь блоки, телесные энергетические блоки. Вы ну, что? Внутри себя. Я да? клянусь, я не знал, что это так. Я, я, делаю, я просто а это разве так, получал ну? удовольствие физически от этого, потому что э, как будто бы немножко раскачиваешь горло. Горловое пень. Да, вот это и есть, вот это вишутха. А это... в бане оно хорошо слышит. То есть оно такое да. все гудит, ты такой сидишь, заходят люди, на тебя так смотрят, не понимаешь, что, что он делает, он сошел с ума здесь. Вот. А оно, оказывается, еще и дает такой. Эффект. Вот можно, знаешь, допустим, после массажа, после каких-то таких вот расслабляющих, релаксирующих вещей просто начать звучать. Либо в свое, в свое удовольствие. когда эта ситуация удовольствия, хорошая, хорош, хорошо покушал или <насист> там выпил что-нибудь вкусненького, <насист> либо просто хорошая там вид из окна. <посква> Ну вот, знаешь, сдавать да, разные да, звуки. Да, да. да. Слушай, а ну то есть, если человек поет в душе, вот у него привычка такая, он просто для своего удовольствия сам по себе поет в душе. Это получается тоже? Ну, да, это, сюда то, же. Так? Да, развитие. Ну вот, смотри, это простейшее. И однозначно у человека, у которого есть блоки, ему петь будет тяжело. Ну и тогда а попевать, распеваться, раззвучиваться, и тогда а все постепенно пойдет. Но если легко, тогда вперед пробовать тренироваться. Ты знаешь, вот между... Эм, ничего не умею и мастер своего дела, да, а, совершенство, есть... есть четыре ступеньки. Да, ничего, вообще ничего не знаю об этом. Первая ступенька, да, я даже не знаю, что я об этом не знаю. Да, это, да, да, да, да, да, да, да. Маленький прифлетный не незнания. существует, что есть иены, угу. что есть там зимбабрийские доллары. Да, он просто об этом не знает. Потом следующая ступенька, так сказать, первая нулевая, потом э, первая ступень, я знаю, что я этого не знаю, потом да. следующая ступенька Я учусь это делать. Потом я надеваю этим мастерством, а потом следующая ступенька я обучаю этому других. Мы должны завершать нашу беседу, но я понимаю, что мы только... Только начали. У меня только честно аппетит разыгрался об этом говорить, потому что мы только затронули какой-то маленький такой первый верхний слой, а чем глубже в эту тему погружаться, тем интереснее. Я думаю, что мы... Артем, можешь зайти ко мне, например, на YouTube, там у меня, наверное, часов 200 видео. Я-то на YouTube зайду, но мы об этом продолжим говорить в радиоэфире. Что ну да, меня на следующей неделе обязательно. Да, я думаю, что на следующей неделе мы как-то выберем какой-то аспект, опять же, этой темы и будем говорить о нем в течение часа с Леонидом Орланом, телесно-энергетическим психологом. Леня, спасибо, в очередной раз было очень интересно и надеюсь, на следующей неделе мы снова встретимся. Да.